О, у тебя наручники есть? О, -о, -о. это моя это... ручка. Одна из. Оп, оп мусора. Мент, здорово. Дамочки, мне придется вас оштрафовать. Да вы наркоман Топ. молодой человек. Ты как вообще относишься к сотрудникам ДПС? Хорошо, смотри, я тебя вижу. Ну как с вами можно говориться, вы уточните. Право, право показывает. Вот они. На Александр. Александр Александрович. Ну взятку сколько будет стоить? Ну, чтобы я теорию знал. Превышен лимит долб*** в чат рулетки. Я вынужден вас оштрафовать. Спасибо, что смотрите меня, пишите комментарии, продолжайте. Совсем немного не хватает до 30 тысяч подписчиков, давайте сделаем это. Я знаю, что многие меня смотрят, будучи неподписанными. Не надо так, подпишитесь. 1500 человек, и вы сделаете меня счастливым. Спасибо за поддержку на прошлом стриме Александру, ну а спонсором этого выпуска является опять мне непоколебим. Спасибо тебе тоже. Я нормально так запарился над этим видео, особенно над качеством звучания гитары. Поэтому слушать рекомендую в наушниках. Оцените этот ролик по достоинству. Теперь жми лайк. Поехали. Так, стоп. Превышена допустимая норма весового контроля. О, я вынужден вас оштрафовать. Вы будете приговорены к одной минуте игры на гитаре от меня. Давайте, мы согласны. Опа! <смех> Дамочки, мне придется вас оштрафовать. А там культурно выпиваем. Вы превысили предельно допустимые значения красоты. <смех> А позволь, поинтересоваться, тебя как зовут? Ух еба, а тёшки, вы в паре, Ну, Олимпиаду целую запустил. классная шутка. Вы молодец. Мусора. Какие мусора? Ну-ка, ты чё там, а? Мусорок. А кто еще? Ты мусор. Давай тут так не разговаривай. Я все вижу. А штрафуй. сколько? Мусор. Превышен лимит в чат-рулетке. Я вынужден вас оштрафовать понятно мусорок не получится либо скидывайте 10 тысяч рублей мне прямо сейчас на карту здравствуйте здравствуйте как ваши дела все хорошо у вас как у меня отлично вы куда вообще путь держите мне скажите никуда как-то никуда любой человек держит куда-то путь я пока не определился своим путем. Путем? Я mm. вас понял. Ну, раз вы не определились, значит, я смогу что-нибудь для вас сыграть на гитаре. Давайте. Только что. Ну, Любую песню, которую вы сможете сыграть. Служить. Опа! Здравствуйте, ребятки, останавливаемся, давайте проезжаем, останавливаемся. А мы ставим на мише стоим, давай. Так, ребят, куда путь держите? Ну-ка. Что паспорт, паспорт показывает этом там что там? мне не работает? О. Права, права показывают. Права показываете, конечно. Меня решили прав. В сентябре месяце, да, допустим. Mm -hmm. Я через, через год могу дать его теорию передать. Да, конечно. А если, допустим, не сдам, сколько будет стоить по деньгам? Вы сейчас на что набегаете? Не, ну, я просто вот, допустим первый раз не сдал теорию, допустим, ну не могу выучить uh -huh. билеты. Так. Ну х хочу вот купить теорию. Сколько будет стоить примерно? Александр Александрович, да, да, да, да, да. Твоего отца зовут Саша. Да. И тебя он назвал Саша. Да. Прикольный у тебя отец. И родился 31 декабря. Тогда поздравляю вас с прошедшим. Спасибо. Новым годом. Вы сейчас намекаете на взятку, я правильно понимаю? Ну да, взятку сколько будет стоить. Ну, чтобы я теорию знал. Так, ну вообще, по-хорошему, чужим людям это будет стоить дорого. Легче это будет сделать через человека, который. Ну, ну, через которого, своего. Да, человека. конечно, через своего. Не, вот. ну а так вот сколько будет. Если вы хотите, мы можем прямо сейчас решить этот вопрос. 8 908 04 Красота. красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Э -э как ваше дело? Нормальное. <клышко> что вам сыграть на гитаре? наше любое, что нибудь. Что будет такое романтическое? Казырная шестерка. О. Опа! Здравствуйте. Давай что-нибудь такое. Че? Ч хочешь, братуха? Сыграй, ч больше всего нравится? Я сам гитарист. Так что восприму любой. Фингерстайл вот, да, вот вот, значит Фингерстайл, э, все правильно А что ты из такой из музыки, из тяжелой И, и знаешь что-нибудь, ну там рок Что-нибудь такое Металлика Давай, во Энтерседмант знаешь? Да нет, что знает, ты что Классно. Спасибо. Да. Рад служить. Спасибо. Мне в 40 лет только садили. За что? За что сидели? Так да какая то разница. Ни гадского, ни блядского задячика нету. Слушай, такое вот хобби у меня есть. Я пишу стихи и песни. Так. Так. Подробнее, вас... да, на формате А4, да, Конечно. в экземплярах. позволишь, прочитаю? Стих? Ну да, собственного сочинения. С удовольствием готов послушать его. Из купленных последней сигаретой по легким пробегусь клубами дыма. В отделе хлебном позыве Фадом монеты. За булку хлеба улетел петель алтынный. Мурлыка, как ноги, прижмется кошка. На кухне женщина моя опять колдует. Выдумывает что-то понемножку. Из ничего, но к ужину да что-то будет. Бензина в баке полтора стакана. Добраться, чтобы мог я на работу. Об этом не узнает моя мама. Да и отца в известность ставить неохота. Не раз я убеждался, что Всевышний нам помогает лишь в минуты пика. Знать не настало, чем мой миг капризный. И не видать за поворотом злое лихо. Вот таких халигали. Очень, очень красиво. Это вы в тюрьме придумывали? Такая... Нет, это я уже на воле придумал. А, но ну, там что... в тюрьме много чего писал а, да. Ну, могли бы сказать, что в тюрьме была бы такая бандитская романтика. Да, да. Ну, да нет, хотите бандитский, сейчас шляпаем, не вопрос. Давайте Можно... бандитскую романтику, конечно. А, бандитскую. Ну нет, я это самое, не не урчал, не мурчал. Что-нибудь -что -что мне... что такое? Можно про мать. Про мать? Да. У меня есть канал на ютубе, там есть хорошая песня у меня про мать, моя песня, на ладони» называется, канал называется «Дмитрий Митяй». Дмитрий Митяй. Сколько там подписчиков у вас? Не знаю, человек, человек, наверное, так будет. Человек, не тысяч. Не-не-не, что-то касается. Дмитрий Митяй. Да-да. Дмитрий Митяй, Хорошо. Сейчас даже, нет, на память я его сейчас не исполню, потому что он был, знаешь, сразу написан, и, чтобы не забыть, исполнен, понимаешь, и я его на память навряд ли исполню. Но такой вот и лирик у тебя да, сейчас. Сколько в жизни мест ты сменишь, невозможно предсказать, но всегда с тобой и будут в памяти, отец и мать. Разве сможешь позабыть ты, как к утру, глаз не сомкнув, мама ждет тебя, волнуюсь, к хрусталю окна прильнув. Как отец, в брови, тихо скажет, ты, сынок, стал большим, и жизни море унесет, дай только срок. Время шло, летели годы, посидела голова, но родительской тревоги не забыть нам никогда. Вот так вот. Очень, очень красиво. Я на самом деле поражен, как может быть такое, что вот такие взрослые мужчины, такой бородатый, пишет такие красивые стихи, что... Мне однажды сказали, ты что, жалуешься? Я говорю, нет, я пишу правду, но хочу написать ее красиво. В общем, стихи честные про меня все. Так вот. Круто, круто. Спасибо вам большое за общение, очень классные стихи, не бросайте это. Канал, YouTube канал Дмитрий Митяй, правильно? Дмитрий Митяй, да. Спасибо вам большое. До свидания. Доброго. Ребят, не реклама. Я этого человека вижу впервые. Я еще не заходил туда, но вы сами сейчас можете посмотреть, что человек мега позитивный, скромный, спокойный. И давайте просто ему сделаем приятное. Я не знаю, у него 250 человек. Давайте хотя бы 100-200 человек подпишется. Вы представляете, как он обрадуется? Вот что вам стоит сейчас взять подписаться на него? Ну, давайте вместе. Вот я прям сейчас это сделаю. Напишите ему в комментариях, что пришли от меня, подпишитесь, поставьте лайк. Меня ж самому стало интересно что-то. Давайте посмотрим вместе.